Мои дорогие друзья, я приглашаю вас на наш воркшоп, который будет посвящен постановке целей. Но на самом деле это только малая часть того, чем мы будем заниматься. Мы с вами будем ставить именно такие цели, которые будут вдохновлять, при этом они будут большие. При этом будем делать проверку, что это именно те цели, которые вам нужны. Будем продумывать с вами вот эту вот атмосферу и стратегию, как делать так, чтобы вы не сошли с пути, с дистанции, потому что многие мы бывает, э, не до конца идем к своим целям и будем создавать все условия, это сообщество, это очень поддержку, расскажем вам все наши стратегии, которые мы собирали за более чем 6 лет нашего ведения бизнеса, посещение самых разных семинаров, расскажем про систему, как сделать так, чтобы все ваши цели становились реальностью. Поэтому, если вы настроены на продуктивную работу, а мы действительно будем работать, а не просто слушать, то приходите, мы с вами поработаем и расскажем, действительно поставим не только такие достижимые большие цели, но еще наметим вот эти первые шаги. Мастер-класс будет основан на учениях Тони Робинса, а также на учениях других мировых лидеров, других мировых спикеров, которых мы просто такое количество изучили за все это время, собрали в систему и уже в этот четверг вы сможете это опробовать на себе а как Екатерина Петерсил которая будет вести этот мастер-класс со своей стороны хочу сказать, что пока пока нам действительно удается достигать своих целей. У нас есть бизнес мечты, который приносит счастье и радость каждый день. Удивительная семья. Мы живем просто в потрясающем месте. Я записываю из нашего двора. Передаю вам отсюда теплый сингапурский привет. И Хочется, чтобы если у вас есть какая-то цель, если есть какая-то мечта или просто хочется, но еще не до конца знаете, как это сформулировать четко, приходите, мы именно с вами поработаем и сделаем так, чтобы, во-первых, у вас появилось четкое видение, четкие цели со сроками, с шагами и самое главное, чтобы вы не сошли с дистанции. Поэтому, дорогие, до встречи, уже скоро увидимся.